Устал чуть-чуть. Немножечко устал. Бячить. Нагрузка и снимать, и лететь за лидером, скажу я вам, большая. И продолжает движение по облакам. Там нам нужно набрать высоту. и Обязательно много, потому что надо перейти. Вот перевальчик тоже есть впереди. Если мы попадаем в систему. Там всякие уже, где Бриансоны и прочие соны. Дальше, наверное, еще на юг помчимся куда-нибудь какой кусок клауса так просто не успокоится он явно что-нибудь еще придумает что лучше я на а вот он аэродром поле зеленое очерченное красиво хороший аэродромчик эти речка делает такую петлю вокруг нее по центру там аэродром так. клаус начинает под облаком что-то вытворять сбросил скорость изменить вот такой поисковую а ну, будем закручивать нет считать что это мало я бы закрутил видите мало ну действительно она коротковато пискнуло вот такой начнешь закручивать и потом раз! Ну не потеря времени смысла нет тем более что вот впереди такой вкусности такая висит но можно так за закустости дойти до того что потом метр вставать придется и такой тоже вариант существует. Ну и долину, кстати, можно было можно было все-таки вот, где крыло показывает, к этой горочке прийти, там набрать. И видите, цепочка облаков идет через долину. И под этой цепочкой рвануть. Тоже вариант хороший. Но ничего, двигаемся вперед. Крабов покачивает крыльями зачем чем-то а, вижу, потому что поддуло под правое, поддуло под левое качает планер вот, и отрабатывает. Но пока ничего не берем. Блин, такие классные плита справа. Вот, у меня аж прям, прям аж слюни текут, как я вот там бы лучше был бы. А здесь впереди кисельник подошвы невнятные. Я даже не знаю, каким образом мы здесь. Ну, наверное, мы сейчас подвернем направо и вот-вот под этим облачка полезем. Вот, возможно скорее всего ветер тем более что как раз правый борт там будет поэтому эти склоны будут наветренные в данном случае это вот наверное и аргумент ну и солнце уже так сместилось что они в общем-то эти склоны могут вполне работать летим летим я обычно прохожу вот этой грядой как я показывал вот все гредой там делаю наборчик прыг мой такой привычный путь тем более мне интересно попробовать непривычный путь который выбрал клаус Эть, да, придерживать смотрите-ка чуть-чуть работает ну, значит все хорошо какой-то план у нас работающий есть до да, 18 метров в час ветер сейчас тут даже динамическая составляющая вполне позволяет по этим склонам шпарить ну, где-то встанем где-то в набор все-таки потому что перевалы не пройдем на такой высоте 2800 нет, Не, пройдем надо будет набирать ну набирать можно здесь здесь повторю под этим облаком скорее всего вот мы наковыряем а нет вот для того что я однажды возвращался вот так вот на противоположную сторону там снизу выкарабкивался потерял кучу времени и все-таки набрал и перелетел все было хорошо. А однажды был случай, когда вообще набрать было невозможно, ни справа, ни слева. Я вот по этим склончикам шел, ну, у меня была высота тогда побольше 300. Сейчас, где 800. И прям вот в таких полудинамиках, получем до то таком, в минусах, в плюсах, я скакал, скакал, все-таки перевал, который мы в перспективе будем переходить, я все-таки его переварил. но переварил на высоте там плюс 150 метров. Довольно мрачно, и так, прям вот... Совсем мне не понравился тот полет Он понравился, но Было тяжело Да, облако впереди Является нашим крайним вариантом В данном случае И я думаю, что если мы под ним не наберем То придется Туда куда-нибудь направо уходить Так туда не хочется Там так ковырять будет Там, видите, помните Два озера было в начале полета Вот они два, одно А над ним второе пока у нас ничего нету, ничего драматичненький момент друзья клауса дернула очень долго я боролся с этим потоком поменял несколько ядер ну сейчас наконец-то раскрутил его до 2,5 метра в секунду, потому что то 0,9, то 0,8 удивительно это совершенно дурацкий поток сейчас сделал свежее ядро реально жизнь наладилась стало полегче и дальше у нас перспектива. Ну я тут сейчас вам крыло покажу. Какая у нас перспектива. Перспектива, что у нас 3,7 метра в секунду. Сейчас это вообще хорошо. Прям сошел поток, прям сошел, вымучил я его. Я как раз уже ругался, что все не набираешь вообще. Колтурчик, ничего не колтурчик. И почему не набираешь? Ну и дальше вот у нас, куда крыло показывает, туда примерно мы двигаемся. Там у нас прям шоколад везде. Облака высокие, погода сильная. Я так понимаю, что мы еще в сторону монте куда-нибудь дунем на юг. И там видно будет. Покинули мы поток. потоки, сзади остался. Прошли немножко под несколькими облачками еще. И сейчас подвернули в сторону города Бриантон. Как я и говорил, Клаус чувствуется, хочет еще сходить на юг. Может быть, мы и до монте сегодня еще залетим. Тоже красивая гора, высокая в Италии. Форсировали Долину, видите, нам форсировать не пришлось. Мы сейчас имеем 3500 метров много высоты. Проходим все вот этот вот, вот перевалчик, про который я рассказывал, что страшно у меня было вот здесь вот. Выскакиваем на хребтик, который вот у нас прям по курсу на и это блочкой. Этот хребтик нас как раз и выведет в Бриансону. Ну а дальше, видите, там царство облаков прям. Летай не хочу Вот это вот достаточно сложное место Вот этот перевал пройти, если низко Сейчас говорю, высоты много Вообще никаких проблем А когда вечером возвращаешься Там поток не взял, там поток не взял Видите, здесь идет, идет, идет, идет Дорога, дорога, дорога Потом раз, перевал Здесь очень плоско И представляете, на этом плоском Всем остаться без высоты Ты как идешь, вроде думаешь А, проскочу, Потом раз, не проскакиваешь И вот надо разворачиваться И по вот этой вот очень пологой местности Двигаться назад ну и дальше что же думать, ну в данном случае солье для подзарки подходит Видите как ваус плохо проецируется на фоне облака Его планер абсолютно не виден, сливается прям Белые облака, белые облака, э -э белый -э снег, И ну, снег белее даже, чем планер раз, вот Сейчас вауса видно, а так вот это было не очень-то его видно Видите, как, насколько сложно летать у нас в горах не знаю, будет Клаус брать под этим облаком или нет. Я думаю, что, наверное, нет. Дальше, дальше, дальше поскочим, там где-нибудь посильнее найдем. Да, Клаус разогнался. Вот он впереди. Не знаю. И сейчас свечку может сделать. А я бы, конечно, очень мне было интересно полетать было вот сегодня. Еще там, где вот в сторону Гренобля, все красиво смотрится. Но погода, конечно, сильнее. Здесь и Клаус. Как человек, желающий вы, вы, вы, выжить из погоды максимум, ну, собственно, ее из нее и выжимает максимум. Но это на самом деле тоже интересно. но свечка. Немножко отворачиваю, чтобы кузя не протаразить. Оп, сам начинаю. Ну, не свечку, а такую, оп, сброс скорости. Ну, чуть подержала. Два метра, три метра. Не стал брать. Ну, и правильно, вот, видите, тут вот, вот, цепочка гор, горный хребет он прямо вот нас доводит до Бриансона. Смысла нам тут сейчас что-то сделать и прям по курсу облака, до которого мы с приличным запасом высоты доходим оно там в сильном месте это уже, знаете, идет расчет на то, что ты местный знаешь и знаешь, где, в принципе, самые сильные потоки можно искать а Клаус вообще к тому облаку не собирается он подворачивает за счет запаса высоты облака прямо по курсу они более жирные и, например, я очень люблю этот вот уголок Прям я его обожаю. .له. Много раз вытаскиваю там. Сильная. А может он просто подвернул вот этот перевальчик пойти внизу. Сейчас посмотрим. Тут... Игра это шахматы. Вот like. реально все это происходит. Небесные шахматы. Такое решение, такое решение. Раз такое решение. Смотрим вот там ледник у нас. Высокий вот Вот эта вот горочка. На экране облака практически выше ледника может мы сейчас над ледником кстати пролетим он скаус на монтевизо у нас не полетет а мы через экран промчимся шикарно не знаю друзья сейчас посмотрим у нас куча вариантов я обычно всегда ученика спрашиваю что он хочет клаус не хочет меня спрашивать ну, потому что так будет неинтересно продолжаем движение к выбранным облакам видите мы уже достаточно близко подошли к ним а с левой стороны видите облачко, к которому я бы хотел лететь. Молодец, типа любимое место, И Действительно я вот люблю этот склон. И, видите, облако не очень. Оно все-таки у него посыпалось подошва. То есть, когда оно, я на него смотрел, оно было перспективно. Мочался, а смотри, куда оно подскисло. Облако, которое, которому мы летим, смотрится намного перспективнее визуально. Поэтому, ну и дальше, видите, мы выходим сразу на цепочку облаков. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. А здесь бы мы... Ну, взяли бы мы кромку, ну и толку. Дальше через дырку опять пришли бы, в принципе, в эту же точку. Так что, надо так постараться просчитывать варианты. Класс, видите, как хорошо их просчитывать. Но вам это получить не такой урок. Как можно, куда, зачем. О! О! Тут с чем-то, клаус тормозился, но не крутит. Проходим, наверное. Вот видите, город Бриансон открылся. Ну, собственно, это этот склон выходит Бриансон А тот, про который я говорил, мой любимый, вот он слева. Он напрямую не выводит. Но он тоже очень хороший. Тут можно любить и этот склон, и тот. Главное, что видите, как нас хорошо продержало И я думаю, что Клаус не станет останавливаться в потоке, продолжает движение вперед. Если мы вот эту долину пересечем туда, куда Клаус летит, вот на юг, то есть значительный шанс, что мы летим на Монтевизу. И может быть, нам ее удастся тоже заснять. Не могу вам не показать вот эти красные скалы при Вот они, посмотрите, как вот. красиво. Эти кровавые выходы вот там. Вау. Очень люблю это место. Ну и город. Брянсон я тоже, в общем-то, уважаю. Машин-то сколько, ух! Жизнь кипит. А мы за клаусом дальше. Друзья, у меня периодически сдыхает камера, почему-то выключается восьмерка GoPro, виснет совершенно необоснованно. зачем почему? Ну, сейчас мы... Буриансон остался, вот, посмотрите, в конце долины. Ну, он сейчас виден как раз хорошо. Вот мы оттуда прошли так достаточно лихо под вспышками. Практически постоянно были в наборе. Сейчас Клаус решил здесь стать набрать немножко. Мы его каким-то образом обогнали по высоте. Не знаю, может, он писал, например. И поэтому были заняты, пилотировал неровно. Ну, как-то мы прям напрямую довольны. либо закрылок забыл переставить. В общем, лихо мы такого. Ух! Поэтому, видите, сейчас летаем коршунами немножко выше него. Нет. Я знаете, что предлагаю? Когда я наконец-то попаду в Москву, мы как-нибудь поедем в всей стаи подписчиков на природу ко мне в летную школу Вектор, там где парапланы летают, и затусим. И от каждого будет требоваться по бутылке пива. Ну, таких наборов, конечно, скучновато, я скажу но с другой стороны мы заправляемся топливом и вот от этого от того что ты сейчас берешь энергии на ближайшие там полчаса полета знаете как-то тоже приятно чего то совершенно безвозмездно вот на самолете вот ты рак вот я бы я не представляю если бы нужно было просто трактить вот весь полет ну полетели к Матерхорм. ну полетели ДРР, Ris, летишь ну, здесь же поэма а где возьмем энергию а возьмем или нет а как возьмем? А насколько энергично возьмем? А потом себя там смотришь. И я молодец. Я там хорошо взял. Или я там лошара. Я там медленно набираю. Видите, под конец дня вылетался. То ли я влетался, то ли Клаус устал. Фу, то ли он форум не дает, чтобы, знаете... Бывает так, что ученик летает, ничего не получается. И тогда ты ищешь место такое попроще, чтобы, знаете, у человека получилось. И он поверил в себя. Ну и поверил, что... И ты, конечно, максимально в этот момент его говоришь, да Ты вообще... Конь-огонь. Тигр в шкуре льва. Да. Клаус всегда хотел. Видите, прям как сейчас смотрится кромка вот этой всей области системы красиво. Вообще набор классный. То есть средняя скороподъемность, я бы не сказал, что поддельная, но набор ровный. Удалось полетать вместе. Ну, вообще хорошо все. Ага. Клаус пошел дальше. Мы должны ему на хвост. Ага смотрите, не пойдет он на Монтелизу. Да. Может, пойдет к ледничку, сходит. А может, мы просто уже домой движемся. Такое может быть тоже. Будет странно, не похоже на Клауса. Смотрите-ка, нет. Ну, это просто, видите, я всегда там прямолинейно мыслю, как Клаус просто здесь подвернул. Посмотрим, куда. Сейчас он э, по Паршавалю пойдет. Это вот под нами гора Паршаваль. Мы сейчас по стеночке Паршаваля будем двигаться дальше может быть все-таки в сторону немножечко в интервизии слетаем посмотрим да прыгаем здесь с клаусом прыг-скок прыг-скок вовсю прыгаем доскокаем дальше продолжаем под грядой идти на юг Грида рабочая то клаус вернет то я я сейчас поближе к нему и подошел немножечко поснимать то он у меня все время на фоне носа да на фоне носа ну, сейчас немножечко сбоку ну и свет хороший вроде как же для света надо перелететь лучше налево ну тогда а давайте попробуем сейчас сбрасываю скорость меняю положение относительно лаусы ну-ка такого ракурса будет красивее да он, пожалуй, как будет сейчас разгонюсь он будет как раз на фоне Потенциальные Монтевизы, которые в облаках прячется. Идет за Клаусом. В облаках прячется вот сюда как Мы тянем ножку, ну в смысле, каним ручку. Клаус вздрогнул. Конечно, ругается, когда это неприятно. Еще разочки я очень поселил там были свечка в наборе чуть -чуть на нему. и не буду больше его раздражать отстану сейчас а мы продолжаем да, движение на юг если бы мы хотели слетать к озеру сердцу вот летели вот сюда вот там оно под облаками скит. но к сожалению оно сейчас 100% полностью замерзшее никаких шансов набрать высоту ой, посмотреть его нет, это будет засыпанное что-то снегом. А вот это, кстати, интересный перевал. Это Из долины Бриансон, вот она сзади осталась, идет. Дорожка идет, идет, идет, идет. Долину Барселонетто. И здесь перевал, он достаточно, ну, относительно, скажем так, высокий. Просто бывает там летишь, летишь, низенько-низенько, потом хочешь вот в долину Барселонетто подлететь. И приходится вот этот перевал, перевальчик проходить. Ну, чаще всего у нас хватает высоты, мы идем вот по этим склонам всевозможным. И кто, кто где переваливает этот перевал, можете ну, посмотреть, типа как красиво продолжает быть вокруг. А мы же двигаемся под этой грядой облаков, будем двигаться дальше на юг. И, по сути, по стенке долины Барселонета пройдем, получается, по западной стенке и... Там все это упирается в какие-то осадки, похоже. Видите, там синеет на горизонте. Ну, вам, наверное, это видно хуже намного. Ну, поверьте, там есть места с осадками. Ну, мы там проскочим, выскочим, обойдем, облетим. А, главное, что в сторону дома все чисто. Вот туда у крыло показывает туда, где наш дом. Как раз пик смотрится на горизонте. И там никаких дождей нет. Это радует. Это значит, что сегодня нам не придется там... Думать, а как мы там будем приземляться? Что мы будем делать? Максимум его любит спрашивать сегодня. Папа, а что мы будем делать? Знаю, придумаем что-нибудь. Пока ближайший путь, как это, приболевелен, как дремучий лес. Вот, вот так вот. чепуни все. <с... <с...> и думать не надо. Новый замечательный набор. Видите, как раз вот по вот этой вот долинке близик с долины барселонета натекает на вот этот вот склон и да тут сам по себе поток шикарный образуется но это вот является таким некоторым добавочкой то здесь самый сильный поток стоит обычно вот. клаус конечно не переменул его взять ну и грек было бы не взять 4 метра в секунду уже в 6 часов вечера выбираем красиво Конечно, когда немножечко местность знаешь, это ну, не то, что расхолаживает, но ты так, а, ну здесь будет поток, здесь. Ну, важно не расслабляться и постоянно все-таки анализировать, так ли оно, да. Ну и не забывать объяснять себе, у тебя уже интуиция срабатывает. Ну ты объясняешь, а это интуиция-то почему я так подумала? Ну ты под эту интуицию подсовываешь некую модельку. И все это очень сильно помогает потом в незнакомых местах. Мы как-то летали э, в Испанию, принцессой моим другом байкером и мы с ним там зажигали очень хорошо и очень хорошо чувствовали себя в тех горах потому что очень неплохо работали аналогии с горами этими вот для этого конечно нужно модели вот эти постоянно строить не просто балдеть Ой, облачко я тут взял облачко и взял потока я я и как классно зашибись и не думать ни о чем ну понятно что в какой-то мере так тоже нужно но хороший пилот будет все время, время, включать голову и анализировать, потому что это помогает пилоту хорошему оставаться как раз вот тем самым хорошим пилотом, а не каким-нибудь двоечником. Ага. Yes, I'm follow you. Yes, I, yes I see you, I'm follow you. Видел за Клавусом. Вот, поэтому вот тут надо немножечко. Я yeah, окей. Yeah, okay. Вот, как раз, помните, я вам говорил, что Клаус что-то как-то слабенько шел. Он забыл затылок переставить тоже. <coughs> Мы монстры тоже ошибаются. Не погнали. Ну а мы, собственно, вот по долине Барселонет. Форсируем долину. Сам город Барселонет у вас по центру кадра где-то. И там аэродром, сейчас солнце подсвечивает, очень плохо видно где. Но аэродром там точно есть. А мы форсируем долину идем на юг в сторону. Даже не знаю. Миркантор, заповедник очень неприятный у нас впереди. Я не думаю, что клаус туда он скорее всего, дойдет до облаков и пойдет направо вот туда на сторону паркура на паркуре все смотрится хорошо может быть паркур куда-нибудь на юг еще дунет потому что впереди мир контор и за мир контором сереет сереют осадки адмирканторе штрафуют 750 евро если вдруг найдут что мы там были а 750 евро жалко а вот сейчас показалась полоса хорошо видна полоса аэродрома барселонет вот речка идет идет, вот там где две речки сливаются, вот правее этого угла как раз полоса. Так, а где Клаус? Пока я вам тут Барселонет показывал. А, вот он. он тут почти учителя. Видите, клювом щелкнул, и все. Самая опасная ситуация в этой конфигурации, если мы выше него не, не видим, потом вдруг решаем набрать скорость, и... а Клаус под нами в этот момент. И мы его тут такой... шпуль, и все. Это было бы Совсем, совсем в пубе так делать нельзя. Ну вот, подождите, второй день этот снег блестит и в общем даже не подтавил. Прям белый-белый остается. Очень красиво. Я при таком белом снеге крайне редко удается полетать. Потому что конечно, март какой-нибудь, но в марте так вот далеко забраться, как мы сегодня на матерпор. Вообще за гранью добра, и... добра и зла. Нам очень сегодня повезло. Ну вот мы. После этой горы мы окажемся в злом Мерканторе. По вот этому склону проходит как раз за границей. Мы должны быть на тысячу метров выше рельефа. Так, да, садится батарейка на GoPro. Давайте я доснимаю уже кадры крайние, как мы подходим к этому страшному меркантору. Видите, там, там даже в самом мерканторе страшно. Почему там нельзя летать? Я уже раз то рассказывал, но расскажу еще раз. Там суслики, ой, суслики-орлы живут хитрые. А орлы славятся тем, что они ловят суслика. Суслик сидит там около норки и свистит. Чебыр, чебыр. Они, кстати, классно. Вот когда так свистят, офигенно. И суслик никого не трогает, сидит в норке, греется. пузика греет на солнышке. И в этот момент орел прилетает. Только цап царап его. И не просто хватает то, что суслик жирный, орлу его не поднять. Он его просто лапами тынь и в пропасть. Потому что суслики любят на краю пропасти домики строить. Ну, чтобы, знаете, так сидеть, любоваться на закат. Не знаю я, зачем они строят <свят> <свят> на краю. Но мы видели, как они сидят в заповеднике Икранс, как они сидят реально около этих домиков. И как то ними эти орлы клубятся. И вот здесь этих орлов каких-то каких разводят. Еще кого-то разводят. И считается так, что пролетит планер, если то он испугает суслика. Суслик спрячется в норку. Его прилетит орел когтить. И не закогтит, и не сбросит пропасть. Суслик выживет, и орел сдохнет. И таким образом планеристы, они, сволочи, мешают восстановлению поголовью, поголовью орлов этих хитрых. Но мы-то... Зато мы помогаем сусликам. Почему вот можно одних спасать и а других нет? Мне, это прям очень суслики нравятся. Жирные, вкусные. Не ел ни разу, кстати. Поэтому я считаю, что мы не мешаем. Тем более там... Сусликов тренируем, чтобы они были отважные Чтобы они были такие, Не знаю Воспитанные Тех, которые орел съест И будет понимать, что вот она Добыча, добытая потом Можно сказать Поэтому естественный отбор должен какой-то быть Если орел, какой-нибудь двоечник Не сможет съесть суслика И кони двинет, значит это, это Естественный отбор Это не планер ему помешало А он не умеет ловить суслика была у нас лекция во время полета по долине Барселонет. А Мерконтор остался слева. Видите, Клаус все-таки вот Я бы тоже не снился в Мерконтор, но этого, грубо говоря, не стоит совершенно. ничего ну, что вы там в этом Мерконторе не видели? Сушников, что ли? Вот мы пролетаем. Справа остался у нас как раз аэродром Барселонета, И вот в какой-то из этих вот горок, может быть, даже вот в эту Вошел сумасшедший лайнер с сумасшедшим пилотом, который решил покончить жизнь самоубийством и таки покончил. Мы как раз с аэродромом Барселонетта проводили спасательную операцию, ну не спасательную операцию, там смотрели обломки, вытаскивали и прочее. Чтобы понять, что вообще было причиной. Вот он был полеты были закрыты в это время здесь. Работали спасательные вертолеты. А горка, то ли вот, вот эта вот горка. По центру кадра у вас. Что вот это? Не знаю. Одна из вот них. Раньше, раньше прям я помнил, сейчас вот просто взял забыл. Мозг избавляется от ненужной информации. Зачем? Тем более непозитивный. Какой-то лайнер где-то гапнулся. Не люблю непозитивную информацию. Кстати, бывает, обсуждает вот эту вот всякую информацию про лайнеры разбившиеся что а вот кто виноват вот пилот взял воткнул лайнер в гору кто виноват ну там пилот он там с ума сошел он был суицидник и так далее а почему так происходит а потому что набирают на эту работу кого попало я как раз сейчас ролик делаю про убийцу за штурвалом называется как удачно тормознули как раз ели удачно эту вкусняшечку еще должны съесть. Клаус уже ест ее, а сейчас мы должны съесть. Вот, я уменьшаю скорость. Здесь как на фоне облака Клаус несется быстро. Видите? Съели. И теперь, конечно, плывем. Вот оно понеслось. Закрылок так, как надо. По максимуму не скользить. Ну вот, друзья, сейчас момент истины. Сейчас больше мы не наберем. Лечу за учителем. Полтинник у меня отставание. Ох, ох, ох, ох. Почему же нету ничего? Почему же нету ничего? Да, порой так бывает. Летишь вот так вот. Ну, оп. А ничего нету. Но главное вот мы сейчас ветер опять поменялся сейчас дует например уже ну, в левый борт да и теперь правая сторона смотрится прям восхитительно красиво поток встаем в набор да видите крайне буквально крайне облако сколько мы прошпарили и вроде как должно было что-то работать и ничего не работало но здесь еще тоже знаете как рано радоваться то есть мы ну, цепанули а что с этого будет будет ли это что-то серьезное или так чисто поржать Краус чуть протянул я чуть протянул Эй, -э -э -э, нету ничего такого прям что прям огонь слабенький дохленький поточек я сейчас заужаю его пытаюсь писаться клаус по большому радиусу прошел проверил как он тут весь я сейчас пользуюсь его подсказкой пытаюсь аузить 1 до 8 метров в секунду неплохо но не, не, не для этой погоды сейчас может раскрутиться чуть-чуть получше стало Впереди, друзья, гора... Впереди гора Маргон. Мы к ней подлетаем. И Клаус на ее северной части стоит на горе. Соответственно, мы сейчас тоже сейчас горки подлетим. Повернем налево и помчимся в сторону Клауса набирать. Может быть, вот сюда под был и лишний. Потому что вот этот угол может не работать. 2400 метров. Итак, гора Маргон. Идем на день. Где-то на северной части, там где-то Клаус, вон он. Я даже его вижу. Сейчас его подберегем. А гора Маргон очень красивая. И сейчас очень красивое сочетание самого, самой горы. Поскольку вот потянуло хорошо. Так, мы к постараемся при прибить. Он как как там красиво. Парапланчик проплыл сзади, остался. Я перешел на телефон, что-то глючит, камера моя Так что будем теперь по телефону летать Продолжаем за Клаусом Друзья, сзади где-то Клаус летает вокруг меня, все, я вот где-то там Можете его посмотреть Пугает меня А я, задача моя, 120, и гора Гиом Гора Гиом, вот она впереди Мы сейчас к ней подлетим и кто-то мне закрывает небо, солнце. Вот он, пугает меня. Вот Клаус. Я еще заметил, что кто-то прикрыл мне солнечный свет. Это был Клаус. Так, подворачиваем. Дальше вот Гильяма гора осталась у нас сзади. Мы сейчас летим на гору Люси. И дальше по цепочке облаков. Можно смело лететь домой, а можно смело взять Бринобль. Вот туда вот, в сторону как-то вот еще сходить. Облака висят хорошо, а оттуда мы быстро вернемся, посмотрим. Друзья, мы пролетели сейчас пик де -Бюр. К сожалению, у меня память на телефоне кончилась, сейчас чуть-чуть почистил. На пару секунд еще хватит. Вот он, пик дебюр остался сзади. Очень он был красив в закатном солнце. Ну простите, что не заснял, очень жаль. А Клаус продолжает куда-то меня вести. Вот сейчас мы двигаемся в сторону города Габ, по вот этим стеночкам, вот, по склончикам, есть, вот вечерняя, любимый Клаус стиле, вечерняя прогулка, здесь все в таком закатном свете, все очень красиво, ну, жалко, не заснял вам, конечно, их видео, но может быть на обратном пути что-нибудь еще заснимет. Ну, по сути, вот считайте, что это конец полета, потому что мы сейчас летаем на расстоянии долета от аэродрома. В любой момент можем пойти на посадку. Но, ввиду того, что все материалы, фото-видеоаппаратура вся кончилась, нет, Вот, приходится вот... посмотрите, что творит, что творит. Пошел еще наклонники погонять. Ну, посмотрите. Не имеется, нет, нет еще. Не домой. Ну, я тоже люблю этих ловники. Вот, посмотрите, а если что, ну, 24 км в час, почему бы и нет. Сейчас вдоль этой стеночки мы все пройдем. Вот, посмотрите, друзья, вот как раз вот в этом весь Клаус. Вот в этом полете, вот в этих вещах. Потому что обычно люди ленятся там вечером пройтись, посмотреть, а вот что здесь еще есть. А вот как это работает? То есть он живет в небе. Человек живет в небе. И по-другому это не скажешь. Ну, сейчас вот решил пролететься стоит на елочке. Как вот елочки сочувствуют? Ну, как у них там иголочки? Ну, смотрите. Там там. Будет, что работает. Ну, поэтому, ладно. Раз работает, значит, его повернуть. Куда-нибудь? Нет, смотрите, нет, он просто ребрышко прошел. Мы повторяем за ним маневр. Он пойдет сейчас влево. И там кто-то посчитает мы куда куда нам деваться то мы с ним 120 скорость должна быть хорошая вот наша тень скользит провожает солнце и мы скользим по скалам как смазанные так сказать, рубежим жиром птичьей шерстки вот так вот да вечерний пойдет клауса побрить скалы погладить проводить солнышко вот, вот, знаете, вот так завести куда-нибудь в такое место и сказать, ну и ну, еще тут подвигал контину, и everything ok, don't worry, be happy. вот, учитель, Это прям реальный классический полет с Клаусом, так-то так было, знаете, как, он сказал, да не, ребят, ну, вот-вот, на моторкордах, и все, нет, вот, видите, вот оно, у вас еще после моторкорна, знаете, как валять будут? Меня отпустят просто так. Скажут, а вечерочком скалы побрить, кто будет. Так что, видите, как чего жило в учениках Квауса? Надо мне тоже набрать учеников и тоже так же учить. Мне нравится эта идея. Видите, ну, как все хорошо. Но пока я, кстати, приндел, Клаус набрал лучше меня. И видите сейчас, как красиво по скале идет, а как я пойду, интересно. Сейчас придется голосить Хаоса, Клауса и Transit Видите? Так что с ветром 28. Водопад он хочет пока посмотреть. Мы полетели, посмотрим водопад. Главное же нам потом от него улететь. Высоты хватило. Ох ты ж, -мо! За что ж мне такое наказание-то, а? В школе тебе вел плохо, что ли? Ну вот, видишь. And left side, look! In left. Water in left side. О, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, the да, да, да, да, да, да, да, да, Okay, да, да, да, да, да, ну вот так, друзья, еще и в фильм попаду. Ну ладно, прижмусь к склону. Ну что ж, пропадает так с музыкой. Теперь я прижимаю к склону, вы видите, как мое крыло чиркает грунт. В смысле, приближается к грунту, как ко мне скалы приближаются. А с другой стороны меня поджимает Клаус. Ох, прости ты, вселенная, как мне страшно. А сделать-то ничего я не могу уже, друзья, я лечу. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой, лихонько, лихонько-то мое. Ёлки-то близко как. А дальше нельзя, не будет тянуть. Ой, я, я даже не буду смотреть на Плаусу, потому что что на него смотреть? Ой, ой, как страшно. Я посмотрел, где, где, где он. Я не смотрел. Ну вы что, видите? Ну, да я лечу, моя тень летит, ну, что-то такого. Ну, посмотрите, что и как это выглядит. А сбоку летит клаус, меня снимает. Удлиняет меня как Сидорову козу. По этим страшным склонам. А вы думали, все кончилось? Окей, мы Ага. Понятно. И смотрите этом. вот скалы я на снимал посмотрите как лаус меня снимает вот. я на скалле продолжаю движение вот нашел нам приключение учитель зато я сейчас лучше него логично ой ой ой ой ой Вот такая жизнь, друзья, у ученика. Представляете? Такого быть учеником у Клауса. Посмотрите, вот он. Вот он змей. Как же страшно! Как же мне страшно! Я даже хрюкнуть не могу, потому что, если я хрюкну, я только могу помешать. Поэтому просто лечу и смотрю в телефончик. Это все равно делать ничего не могу. Ай-яй-яй. Мама. Вы даже не представляете, как это близко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух, друзья! Наконец-то! Э -э -э. Вот это все и закончилось. Клаус разрешил зайти на посадку. Лев сайду. О, а, во. О, смотрите, Клаус помчался на посадку. На часах 20 часов 10 минут. Взлетели мы в час, соответственно, 7 часов 10 минут мы в воздухе. Налетались. Ух! Клаус летит вперед на посадку. Наконец-то он ее разрешил. Солнце садится. Я думаю, что мы как раз зачепляться уже будем при солнце, которое зашло. В общем, красота. <съем> Ух, я счастлив, друзья, налетался, нафотографировался. И вот этот видишь, не, конечно, волшебный час с Клаусом вечерний. Вот этот вечерний час э, с Клаусом крайний, когда вот эти вот полетики поклоннишь, там пытбед ⁇ рчики всякие прочее. То есть он, конечно, очень интересный. Ну, сегодня не очень, сегодня мы фотосессии будем заняты. А так, это прям наука о том, как брать э, крайнюю энергию. Ага. На юг садится. Отлично. Значит, не надо будет нам планер оттолкать. Ну да, видно, что ветер западный. Я думал, что немножко северной составляющей нет. чистый запад. Ну, там первый приземлиться, а мы за ним следующими. Так, шасси вышло. Закрыл на шесть. Приземляется и и мы тоже пойдем кружочек сделаем еще. Что у нас здесь? Осматриваем аэродром. Мы на вторые на заходе, нам спешить некуда. Чистый запад, приличный боковик. Даже сказать, я бы сказал юго-запад. Да, метров у нас сколько? 20 км в час, да не себе, на самом деле. И сейчас мы увидим, как заходит Клаус. Ну-ка, где он там? Я его не вижу. Вон он на глисаде. Вот, смотрите. Сбоку, перед крылом идет уже по глиссаде на точку. Вот смотрите Клаус сейчас идет по присаде уже вот как раз сейчас мы заснимем его по крайней мере проход и потом будет уже наша посадка вот идет идет идет идет идет красивенько О, красавчик и мы шасси мы уже выпустили ну, доклад сделаем. Сейчас чуть подальше, повыше пройдем. Ну, все, Клаус зашел. Теперь мы. Сэр батинди Инди Виктор Далвинг Лайндин Крусаус. Ну, попробуем заснять вам замечательный заход на посадку. Каждый раз я пытаюсь, каждый раз у меня не получается. Сейчас, закрылок на лендинг. тормоза назад прокачать. касаться рано рано, рано рано рано рано рано рано как неудобно в передней кабине, ну в смысле удобно но непривычно держим держим держим держим держим Оп. Налетался, огонь. Отличный полет получился, динамичный, красивый, насыщенный, с приключениями. Ну, я надеюсь, веселый, как мог, вас развлекал. Кто спрашивает, в чем я летаю, в передней кабине, вот, смотрите, чуни, настоящие боевые чуни такие. Ну и в шортах, конечно. Без шорт, жарко, ноги потеют, а так чуни, чтобы стопы не мерзли, и все хорошо. Друзья, заряжается планер Клауса, он налетался. Wow! So what do you say about the, what? What, <laughs> what about a day, the day! What a day! Unbelievable! <laughs> Unbelievable! I, that, uh, I had one time seven meters per second. Oh! I, I have only six. <laughs> oh, <laughs> oh yeah. fantastic! Fantastic to Pity that we did not start at eleven o'clock. <laughs> yeah, yeah, because then we could go much further to the но это было хорошо. Это У меня очень фотографии. тоже. Погода бомба! Контент огонь! Эй! Пишите, как вам понравился этот веселый полет. Мне кажется, огонь, контент огонь, как обычно. До новых встреч, друзья! Эй! Эй!